Только потом, как ее писать. Поэтому приведу пример, чтобы вы смогли ответить на мой вопрос. Масаши Кишимота, автор манги Наруто и великий мангака, неудачник, что смог добиться своей цели. Он с рождения стремился стать мангакой, но сначала все не сдавалось. Не умел рисовать, не умел писать хорошие сюжеты. Только после тонны отказов от издательств. Он решил сходить в библиотеку. Ходил на протяжении двух лет, ребят, два года. И только после этого ему снова отказали. А потом он написал свое произведение. Всеми любимая и легендарное Наруто. <coughs> Интересный, кстати, факт. Наруто это прям копия жизни Масаши Кишимото.